как полный комплект одежды, так и просто какой-то красивый аксессуар. Очень важно не только выбрать качественную вещь, но и найти такую, которая будет выглядеть достаточно оригинально, ведь водолеи, как известно, любят выделяться из толпы. Лучший вариант, конечно же, сшитые на заказ вещи, чтобы таких не было больше ни у кого.